Мир технологий вокруг нас меняется с невообразимой скоростью. И если раньше, буквально 30 лет назад, нашим родителям приходилось таскать с собой громоздкие кассетные плееры и искать кассеты во всех магазинах поблизости, теперь абсолютно каждый может скачать пару лослоса альбомов даже бесплатно на свой портативный плеер. Сегодня каждый второй не видит свою жизнь без музыки и проводит с ней все свое время. Благо объемы памяти на компактных устройствах и мощные наушники это позволяют. К чему я все это? А к тому, что несмотря на то, что я вроде не отъявленный меломан, но музыку слушать люблю, например во время учебы или бега. И со мной недавно произошла беда. Буквально неделю назад мои наушники Beats Tour образца 2012 года, подаренные мне на 2014 и Новый год, которые служили мне верой и правдой больше полутора лет, в конце концов. Сломались. Сами наушники звучали очень хорошо, а вот сборка оставляла желать лучшего. Уже через полгода у них отломалась качелька громкости, а в этот раз они сломались совсем. Началось все с того, что при сгибании провода у штекера звук то появлялся, то пропадал. Мои попытки починить это, и даже не только мои попытки привести наушники в действие, не увенчались успехом. Теперь звук играет очень тихо, пульт управления не работает, а в самих наушниках постоянно слышится какой-то посторонний шорох. Было понятно, что мне нужны новые наушники. Я просидел более получаса перед мониторингом такая в странице Яндекс.Маркета, пока не нашел то, что нужно именно мне. Мой взгляд пал на фирму «Аудиотехника». Еще каких-то полгода назад я не доверял этой фирме, потому что мне казалось, что у нее какое-то немного странное название, Немного странные наушники, как мне казалось, не какие-то слишком дешевые для своих характеристик, как я думал. И вообще про эту фирму было ничего не слышно. Но за эти полгода мое мнение поменялось, благодаря другим обзорам, ну и, конечно же, личному опыту. Я понял, что аудиотехника это достаточно хорошие наушники. Благодаря отсутствию какой-либо их рекламы, то есть они нигде не покупают рекламу, Наушники стоят недорого и при этом обеспечивают очень хорошее качество звука. Мне очень приглянула серия наушников Sonic Fuel, которая сделана для активных людей. Как мне показалось, я подхожу под рамки этих людей. Наушники имеют префикс ATHCKX и имеют три разных версии – пятую, седьмую и девятую. Они практически не отличаются строением, зато отличаются техническими характеристиками. Но о них позже. Я выбрал среднюю версию, а именно модель под номером 7. Ну что ж, давайте перейдем к распаковке. Итак, вот у нас наши наушники, давайте мы их откроем. Коробка выглядит достаточно красиво, здесь у нас название бренда и логотип, аудиотехника, Наверху надпись для смартфонов. А внизу мы видим Sonic Fuel, модель ATH-CTX7IS, здесь всякие описания, логотип, ценник из интернет-магазина, комплект поставки и аудиотехника. Давайте откроем. Так, открывается у нас тут все. Так, так, так. Жалко. Ах, коробку. Вау. Так, достали. Здесь у нас Надпись, что амбищуры поворачиваются у нас аж на 360 градусов. Мы это еще проверим. Так вот у нас наушники. Осталось их еще открыть. И отлично. Сняли эту часть. Отсюда пульт. Здесь у нас мягкий материал, который защищает... Наши наушники. И пластик, в котором они, собственно, переносились. Надеюсь, что вот эти дырочки тут по правильным причинам. Так, у нас осталась еще вот эта вот красная коробочка, которую нам тоже нужно открыть. Тоже больше шансов, что она порвется. Потому что в этот раз она картонная. Отлично. Итак, вот у нас, в общем-то, и весь комплект поставки, а это у нас сами наушники, они красного цвета, наушники, кабель плоский, позволяет не запутаться наушником, здесь у нас значит пульт с громкостью, отлично, и кнопкой ответа и микрофоном. И здесь у нас, значит, L-образный штекер. И отлично. Посмотрим, что у нас тут еще идет. У нас тут идет, значит, какая-то макулатурка. Утилизация электрического оборудования. Ясно. Это я пока отложу. Самый, одно из самых интересных. Инструкция, которая не включает русского языка, но не зря же я английский учил. Лучше я учил корейский, потому что он тут сам с краю. Ну, я думаю, что тут инструкцию нам читать особо не нужно, что мы больно не знаем о наушниках. Как их использовать, как их чистить. Заменяем амбушюры. ла ла ла, -ла, -ла. Ну и, соответственно, все их характеристики, я вам скажу шуточку позже. И в комплекте идет идет вот такой вот чехольчик. Такой вот. Маленький, черненький, и он похоже какой-то такой бархатный, что очень классно. Внутри мы, значит, находим комплекты амбушюр в отдельных пакетиках, я так понял. Вот у нас, вот, по крайней мере, вот эти, так сказать, из специального материала, который называется по-английски Star of Home. Я не помню, как у нас по-русски называется. Такой материал. Они, так сказать, более спортивные, так как они... Да, Memory Foam, это еще и э, они будут запоминать форму, то есть это премиумные такие. Я думаю, что я буду использовать их, потому что мне выглядит очень привлекательно. Ага, вот дальше у нас идет пакетики с разными. У нас три еще пары, вот четвертая и пятая на наушниках, вот пять. И следом еще идет пакетик с заменяемыми, так сказать, держателями C-тип, это... Вот эти держатели силиконовые, которые э, держат наушник в ухе и не дает ему выскочить. Что ж, собственно, в пакетике все. Чехольчик очень красивый, очень мягкий, э, с на аудиотехника. Чехол, конечно, не, э, так сказать, не жесткий, как у убийцов, но лучше чем ничего. Хочу отметить, что распаковка мне понравилась. Очень классно упакованы все элементы, очень все понятно лежит. Конечно, запакованы крепко, чтобы, если что, ничего не порвать. То есть, действительно, на славу. Сейчас мы перейдем к их характеристикам. Что ж, поговорим о характеристиках этих наушников. Наушники проводные, динамические. Воспроизводят частоты от 10 до 24 тысяч Гц, что даже больше, чем средний диапазон слышимых нами частот. Сопротивление или импенденс составляет 16 Ом, а чувствительность 102 дБ, что обеспечивает громкий звук. Максимальная мощность составляет 40 мВт, что достаточно много. Диаметр мембраны небольшой, всего 8 мм, но это не мешает наушникам хорошо играть. Наушники легкие, всего 10 грамм, и не будут мешаться при движении. Очень ценил L-образный штекер, люблю подобные задумки. Кстати, амбершюр вращается на 360 градусов что дает вам возможность подстроить положение наушников под себя. Перейдем к управлению. На проводе есть пульт управления с всего одной кнопкой. Play, пауза. Поддерживается команда от Apple при многократном нажатии. На пульте также имеется регулятор громкости, не зависящий от устройства. Также в наушниках присутствует микрофон, что позволяет вести телефонные переговоры. Собственно, о конструкции больше рассказывать нечего. Но удобные ли они? Да и как они звучат? Об этом я вам сейчас и расскажу. Ну, а что я могу сказать о наушниках? Когда я снимал видео, которое вы видите сейчас на экране, я еще не знал, как они звучат, как они сидят и как они работают. В данный момент, который вы видите на экране, я уже понял, что сидят они очень хорошо и точно не вывалится при беге. Что ж, осталось только подключить их к плееру и найти какую-нибудь очень классную песню от какого-нибудь очень классного исполнителя. Ого, MGMT подойдет. Отлично. Что ж, после этого я понял, что звучание у них очень хорошее, то есть с первых секунд это уже понятно. Пульт на наушниках порадовал тем, что у него большой шаг, так что в нем действительно есть смысл. Есть смысл в том, чтобы контролировать музыку, но, естественно, переключать. На Оазис, например. Вот тоже неплохая песенка. Даже запеть пришлось. Потому что, когда у тебя песня записана в лос, лос формате, это действительно стоит того, чтобы подпевать под них. Неважно, знаешь слова ты или нет. Наушники понравились, звук очуменный, никак не сравнится с битцами, которые я использовал до этого. Многократно советую брать. В общем, какое у меня общее впечатление от этих наушников? Если вы хотите взять какие-то наушники стоимостью где-то до 5000 рублей, чтобы они были вставные, чтобы они были с микрофоном, чтобы они работали с вашим смартфоном, это идеальный вариант. Всем советую, мне очень понравились. Я просто даже удивился, какой у них действительно хороший звук, как они классно сидят, то, что они не вываливаются, и при беге это вообще просто отлично. Ну а с вами был я, Никита Карамов. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые серии Никейсан Пэкинг и других моих проектов. Пока!